Народ, здорово! С вами канал Фишинг НК. Когда все нормальные рыбаки рыбачат со льда, самые отчаянные берут руки в спиннинг и ищут какую-нибудь незамерзшую речку и пытаются поймать там рыбу. К таким рыбакам я отношу себя и я. На улице 14 декабря минус 10 ловим щуку на воблеры. Палка у меня сегодня айкабальтазар 2, как обычно. Катушка страдик Сиай 4 16 -го года. Размер 2,5. Шнур фирмы Маной Айсджик Айсджик вроде называется минус 20 то есть имеется в виду что он до минус 20 не будет обмерзать как раз это и посмотрим сегодня потестируем его остальные все погодные характеристики вы видите вверху вот там А мы будем ловить щуку, пытаться поймать. Сольда рыбалка в этом году не очень. Правда ездим по местным пока водоемам. Далеко выбраться не удается. Но даже там в том году клевал хорошо. А теперь вообще никакого интереса нету. Вот и ловим момент чуть потеплее сразу со спиннингом что, да только подъехал. подъехал но пару раз кинул вытя на живца да. щуку да. берет она здесь на живца но я неделю назад здесь был. Вообще, вода поменьше была, темноватая, и вообще нихуя не было. А до этого был на неделю, вот, чучка эта, выходила, вот, одну поймал, штуки три, так, про, прям, это, по воблеру долбила. Одна была, но она, блядь, я как посмотрел потом на камере, три раза промахнулась мимо воблера. Просто, прям, на, ну, на видео смотрю, уже подснял, Смотрю, она просто мимо воблера как ракета туда-сюда, туда-сюда, думают ебанутые, блять. А так шнурка поймал, грамм на 200, наверное. Да. Да. Поставил Джека в адмир 80, в таком вот мотагере цвете. Будем пробовать на него. Ребята тут приехали поплавочники на Конкуренты мои. У них тоже пока по нулям. Пробуем, ищем, ждем. Щука, если есть, то она должна взять. Сквадика точно должна сожрать. Вот такой, ребята, у нас зимний спиннинг. Сугробы по колено. Метель. А мы пытаемся поймать щуку. Сейчас будем вылазить. О-о-о! сугробы ровно по колено, и то это еще не до конца снег проваливается. Вот сколько машин уже приехал. Ладненько будем ловить дальше. Есть, ребята. Это щука. Это щука. Поднимать. Ух ты, Ху-ху. Ребята, щучка. Вот он зимний спиннинг. Вот он Вот такая щука. Ху-ху, ребята. Ребята, я очень рад, я очень рад. Шу. Давай. А вот, ребятушки, такая щучка. Отпустим ее, мучить не будем. И так намучилась. Спасибо тебе, красавица, спасибо. Ребята, все, отпустила щуку. Вот этот супер-боец, супер-боец, мой любимый скватмину, мину еще он весь в крови щучий, а может и в моей. Как всегда забыл взять щипцы, чтобы вытаскивать крючки, пришлось варовским методом. Но все аккуратно, щуки минимальное повреждение, все отпущено живая, обещал еще клюнуть. Такие вот дела. Ловим дальше. Вот ради только таких вот моментов, поклевок, выходов щуки, можно забыть про лед. Такой может быть лед, подледная рыбалка. Сравнится вот с этим. Когда-то со спиннингом в красиво играет. Поклевки еще есть красота красота красота Вон еще кто-то подошел ну все друзья будем прощаться поехала домой в принципе на Задачу минимум выполнил. Поймал щучку грамм на 700. Удовольствие получил от рыбалки. Все, вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И так уж это трудно сделать. Всем пока, не хвостанет и До новых встреч.